Ребят, привет! К сожалению, сейчас не вижу, сколько нас человек здесь. Еще очень мало, я так смотрю, да? Так, сейчас я смотрю, когда запустится эфир на Ютубе, Инстаграм не дает вести... Инстаграм эфир, поэтому вот как бы не хотелось оповестить всех подписчиков, которые есть там, ничего не получается. Ребят, с Ютуба кто на Ютубе смотрит, отпишитесь, пожалуйста. Как начнется чат, отпишитесь, пожалуйста, как видно, как слышно, потому что это очень важно для меня. Спасибо. Я себя уже вижу, но, наверное, вы тоже видите. Просто хотя бы плюсик поставьте, если не хотите комментировать, чтобы я понимала, что вы тоже видите. На ютубе, ребятки, пожалуйста, кто-нибудь. Один плюсик. Ага, все, звук идет, мне сказали. А, все, ребят, сегодня давайте я еще раз проговорю тогда э, на, э, на Инстаграме. Видимо, это совсем-совсем у нас считается сейчас экстремистская э, соцсеть. М -м -м -м -м Почти 30 минут то, что я проговорила, сохранить не удалось. То есть мне пишут, что как бы повторите позже и все. И больше ничего не пишут. Вот. <coughs> Поэтому все, что касаемо Инстаграма, видимо, все-таки мы будем переходить сюда, в Телеграм. Здесь у нас нет никаких сбоев. Запись я, по-моему, поставила. Так, сейчас, секунду. Да, запись я, ребят, поставила. Вот, поэтому запись будет этого эфира, и в Ютубе то, что сейчас идет, это тоже будет запись. Поэтому давайте я, наверное, быстренько проговорюсь, потому что мне поступает достаточно много вопросов, чем отличается э, марафон в 90 дней от марафона онлайн от ретрита, чем они отличаются, что и как. Все-таки я, наверное, скажу быстренько, пока э, к нам присоединяются ребята, которые есть э, на Ютубе, на. В телеграм-канале я, наверное, быстренько все-таки вам скажу, что от чего отличается, и чтобы вы понимали, к какому, какому шагу вы на сегодняшний день готовы. Да? Вот. То, что касаемо марафона 90 дней. У нас есть в телеграм-канале закрытый чат, который был у нас в Инстаграме, но сейчас, как вы видите, Инстаграм не дает вести эфир, я не могу, даже если я провожу эфир, я его не могу сохранить, проводится он с перебоями, и когда с перебоями, я не могу вести его, потому что у меня идет либо потоковая информация, либо его, ее нет, я не могу так на какие-то передышки, переклички, остановку, еще чего-то, что-то говорить, потому что у меня все сразу же обрывается. В закрытом клубе мы сейчас начали с ребятами марафон в 90 дней. Это тот марафон, который мы прорабатываем, какие-то вещи, которые происходят с ними, какие-то вопросы, какие-то знания, какие-то те вещи, которые находятся поверхностно. Мы их прорабатываем, вот эти вот поверхностные цели, поверхностные знания, не углубляясь в каждого из нас, не углубляясь в процессы, но мы идем командой и это очень много значит потому что когда мы идем командой это такой достаточно глубокий процесс который необходим многим потому что многие живут в маленьких городах многие живут там где просто не знают где у них есть еще единомышленники и чтобы не срываться со своего пути чтобы не уходить со своей тропинки именно поэтому вот нужны вот эти единомышленники, нужны те люди, которые тебя поддержат в любой ситуации, которые примут тебя просто потому, что ты есть, просто потому, что ты такой, просто потому, что ты идешь к тем же целям, к которым мы идем все мы. И это очень клево, и это очень здорово. И если вы э, хотите себе вот этих единомышленников, подключайтесь э, в наш клуб. Если вы не знаете, как найти его. Есть под каждым видео ссылка описании. Если вы не умеете ей пользоваться, то просто заходите в школу, просто заходите в телеграм-канал и набираете «Школа автономии». Просто «Школа автономии». И вы попадаете в чат школы автономии». И там вы можете задать вопрос либо про закрытый клуб, либо вам, возможно, просто будет достаточно школы автономии». Это Наша школа автономии, которая абсолютно бесплатна, абсолютно мы стараемся модерировать всякий спам и приветствуем опыт каждого, потому что он очень важен. Вот какой бы у вас опыт не был, если даже вы себя обесцениваете и считаете, что ваш опыт абсолютно не важен, это не так. Для нас он очень важен, поверьте. И это как раз и есть школа автономии. Вот. Что касается онлайн-марафона, который пройдет 26 марта, это именно для тех, кто не может по каким-то причинам присутствовать лично, но готов идти дальше, который готов идти дальше, готов идти глубже. Мы прорабатываем там, я прорабатываю там практически каждого, и настолько глубоко, насколько я могу проработать в записи, потому что не каждого можно проработать именно в записи, не каждого можно проработать, не коснувшись его энергетики, не коснувшись моей энергетики. И, конечно же, ну мы с вами все земные люди, да, и мы все прекрасно понимаем, что... И сейчас я вижу, что, наверное, ну как минимум 30% тех людей, которые были на моих марафонах, они после моих марафонов открывают свои марафоны. Ведя эти марафоны по своим марафонам. Если они кому-то помогают, я, я искренне рада. Но если заходит дело немножко глубже, то мне приходится раскручивать эти ситуации. Мне не очень это приятно. Не очень приятно, потому что это уже про неправду. Это уже не про себя. Это уже про, эм, про материальное в материальном. Не про себя в материальном, а про материальное в материальном. Это немножко другой аспект. И не очень, очень этичная я бы так сказала. Да? Вот, Поэтому онлайн-марафоны, это да, это глубже проработка, это проработка вас, если вы пришли прорабатывать именно себя. Вы себя проработаете настолько, насколько я могу вас проработать онлайн, не касаясь вас, и вы не касаясь меня. Точно так же начинается марафон 31 марта по 5 апреля. Это марафон непосредственно со мной непосредственно, когда мы будем ну, практически 24 часа вместе. <сёк> Это тот марафон, когда вы точно понимаете, что вы уже прежним никогда не будете. Это тот марафон, когда я не буду вам говорить, насколько хорошо, насколько вы клевы, насколько вы классные. Я буду вас жестко приводить к самому себе. Очень жестко, ребят. Я не мягкий человек, я, э, не сказать, что я прямо импульсивный человек, я конкретный человек. И у меня на каждый ответ, какой бы вы ни задали, я вас уверяю, у меня на каждый ответ найдется свой, э, на каждый вопрос найдется свой ответ. И он вам, может быть, не понравится, и он вас, может быть, выведет в такое состояние, где вы готовы будете просто уехать, хлопнуть дверью и просто развернуться и уйти. Поверьте, этой ситуации не было ни разу. Как бы вы не хотели хлопнуть дверь и уйти, я вам напоследок всегда закину тот крючок, который вас задержит, чтобы полностью переформатировать себя. Если вы готовы расстаться с прошлым миром, если вы готовы войти в новую плотность самого себя, то этот ретрит для вас. Почему я вас настойчиво приглашаю на этот ретрит, который состоится именно 31 марта. Потому что, ребят, как бы мы нежели, в каком бы мы мире, нежели в каком бы мы мире себя не воспринимали, мы находимся в материальном мире. И на сегодняшний день мне сохранили те скидки, которые сейчас действуют, да, за номера, за за зал, за еще что-то. И не факт, что в следующий раз мне оставят эту же цену. Это не, не от меня зависит. И я бы, конечно же, хотела, чтобы вы приехали на этот ретрит. Если вы уже готовы, не откладывайте. Просто потому, что в следующий раз это зависит не от меня. То есть мне то, что, вот, вот, вот то, что, то, что я сказала, то, что я озвучила, мне хватает. Мне остается не так много, скажем, мне хватает, мне нужно передать те знания, которые у меня, мне нужно обновлять э, тот потенциал, который есть во мне, мне это очень важно, И я не могу его обновить через, через видео, я могу выплеснуть какую-то информацию через видео, но это будет максимум 30% того, что я могу дать ребятам при личной встрече, понимаете? И мне это очень важно. Мне нужно, мне нужно отдать ту информацию, которая во мне, она у меня уже бурлит. Я не могу делать ретриты больше, чем через полтора месяца, потому что мне обновляется информация, она настолько глубоко ко мне подходит, что мне обязательно нужно передать, чтобы восполниться новой. Но я не уверена, что в следующий раз мне ретрит-центры выдадут именно ту сумму, которую бы я хотела. Они могут выдать ту сумму, и мне придется ориентироваться на ту сумму, чтобы а, озвучить вам другую. Именно поэтому я говорю, если у вас есть возможность, если вы, не, не есть возможность, возможность есть всегда, давайте будем по-честному, возможность есть всегда, возможность есть у каждого, а, есть понимание, готовы вы к этой информации, вы готовы вы, вы к, полному, к полной перезагрузке себя, либо нет. Если вы готовы к полной перезагрузке себя, действуйте, ребята. Здесь дело вообще не в деньгах. Давайте начнем вот с этого давайте начнем по-честному признаваться самому себе. Дело абсолютно не в деньгах. Дело в вашей готовности. Если вашей готовности нет, то вы можете себя оправдывать хоть каким аспектом. Самое основное это, конечно же, денежные средства. Это не так. Идите к себе. Я вам могу сказать, что у вас такой потенциал, у вас, у каждого настолько большой потенциал. Мы настолько сейчас маленькие, хлипенькие, тощенькие и дрожащенькие. И мне настолько это, на это больно сейчас наблюдать с, с иной точки зрения, с иного местоположения самой себя. Что, наверное... Это было бы, наверное, может быть, грубо как-то, может быть, как-то навязчиво, может быть, как-то еще. Но я вас все-таки призываю, если вы готовы все-таки уйти в другое, в другой пластмом у себя, приезжайте. Ребята, это очень важно. Вот. А сегодня я бы хотела, наверное, рассказать, что такое зубы, да, про, про то, что такое зубы и почему мне задают вопросы, а меняются ли зубы, а возможно ли их поменять, а как это будет, а почему у вас такие белые зубы, а почему у вас столько зубов, и что, что такое происходит, а как это будет, а вот мне сказали ребята, что они выпадывают или еще что-то. Сейчас мы как раз поговорим на эту тему. Сейчас я на ютубе прочитаю. Слышно и видно, оно иногда зависает. Видно и слышно замечательно. Добрый вечер, всем видно. И тут, и Инсти. О, нифига себе. Видно. Все. У меня много вопросов задают: что А как, что такое с зубами? Почему происходит с зубами? И я, я же всегда ориентируюсь только на саму себя, к сожалению. И э, я достаточно я себя считаю очень невежественным человеком. Это не для того, чтобы вы меня там сказали, ой, ты такая знающая, ты такая еще что-то. Нет, это действительно с того, что я чувствую в самой себе. И почему я себя э, оч, ощущаю и чувствую этим невежественным человеком? Э, потому что чем Дальше я иду в автономию. Я, наверное, хотела в четверг сделать эфир автономии, что она поменяла в моей жизни. Потом я думаю, это такой, такая глупость, это такая, такая ерунда, кому это нужно. Потом поняла, наверное, это нужно. Наверное, это нужно людям, чтобы они понимали, что такое автономия. Автономия – это вообще не про еду. Автономия – это вообще не про, не про жидкость. И когда я вижу, что люди начинают восхищаться людьми, которые там не едят и не пьют там какое-то время и писать комплименты просто потому, что они не кушают и не пьют, это клево, это приятно, но это не то, к чему мы идем. Смотрите. У нас так устроен мозг наш, да, что мы, когда, когда начинаем подступ, подступаться к самому себе, мы начинаем равняться на кого-то. И как только мы находим в себе кумира, ну, может быть, это громкое слово, но вы сами разбертесь себе, да? Когда мы находим э, кумира, мы, на которого бы мы хотели быть похожим, по разным причинам, у каждого есть свое э, свой минус, у кого-то минус в фигуре, да, который он кажется, что это прям минус в фигуре. Для него это минус в фигуре. И он находит того человека, у которого идеальная фигура у которого, у другого минус в силе воли. И он находит того человека, у которого сила воли прям огонь. У третьего сила, какой-то промежуток, вот такой вот минус, в чем-то еще. И он находит этого человека, у которого это прям ох. И когда мы находим этих людей, мы... Наш мозг так начинает работать, что мы не стремимся себя изменить под этого человека. Мы стремимся посмотреть как можно больше его жизни, чтобы в сказочном варианте, то есть в варианте самого себя виртуально, принять тот образ его в образ себя. То есть сделать себя главным героем в его фильме. И это факт. По-другому у нас э, мозговые наши деятельности, к сожалению, не работают. Хорошо это или плохо, это уже другой вопрос, наверное, да? Но это факт. И... Когда мы идем не своим путем, не его путем, а путем самовыраженности внутреннего своего состояния, к чему бы мы хотели прийти, но не можем прийти по каким-то причинам, поэтому мы придумали себе героя, нам это дает какую-то силу, какую-то мощь. И мы на какой-то период времени себя чувствуем прям ух, мы заряжаемся этим человеком и определенный период времени просто бежим к этому. У нас нет преград, у нас нет усталости, у нас нет какой-то апатии, у нас все хорошо, и мы прям идем, идем, идем, идем, идем. Но как только мы насытиваемся, начинается насыщение всем этим, мы теряем к этому какой-то стимул, и когда мы поворачиваемся и смотрим в зеркало, то мы понимаем, что а, я-то тот же остался. То есть он тот же, вот такой вот, какой он есть, да, а я тот же, на том же уровне. И у нас приходит какое-то своеобразное разочарование, разочарование себя, как бы, ну как это случилось, а как это могло вообще случиться, а почему это случилось со мной, но не всегда приходит вот это вот понимание, что почему это случилось со мной. Всегда приходит понимание, что наш мозг начинает работать, чтобы нас не ущемить в этом. Чтобы мы не были вот в этом вот как бы задействованы, замешаны. Чтобы нам не было плохо и больно, наша голова начинает искать нам нового героя. И мы начинаем по, к новому герою возвращаться и опять же к нему идти. И очень часто, если вы заметите, когда вы видите своего какого-то... Вот давайте возьмем тему автономии, да? Неважно, что и как. вот Мы же сейчас про, про автономию говорим. Давайте возьмем тему автономии. Как только вы видите, что есть какой-то автоном, действительно он автоном, недействительный, не имеет никакого значения. Если он выходит очень редко, в эфир и дозировано, то вы очень четко начинаете его ждать, потому что вы не знаете, что с ним происходит, вам это интересно, вам хочется познать, а как это, а что это, а где это. И он постоянно начинает набирать какие-то эфиры, просмотры, начинает набирать максимальное число просмотров. Если вы видите какого-то красивого автонома, молодого, подтянутого, прям поджарого, такого прям ух, он начинает набирать свои просмотры. Если вы видите какого-то автонома, который начинает какие-то свои своими там мозгами работать, да, вам вроде бы нравится, но как бы хотелось бы всегда мы ориентируемся на внешность, мы так устроены. Вот. Мы думаем, потом, потом, потом, потом мы к нему привыкаем и вроде бы как бы и он классный, потому что он уже говорит другие иные вещи. Вот. И очень много сейчас идет вопросов, а что с зубами? А как с зубами? А вы же столько времени на автономию? То есть на автономию я ничего не так много времени, это получается год, да? И я уже, наверное, не раз говорила, что происходит во время сухих дней, так их назовем, да? Очень четко начинают чесаться корни зубов, нидиосны не зубы, а корни зубов начинают чесаться. И я одно время, когда они у меня очень сильно чесались, я прямо прочувствовала такой действительно страх. Я понимала, что если сейчас у меня начнут выпадать зубы, то я не понимаю, как их восстановить. То есть я понимала, что прошлые зубы уже они готовы выпасть, а новые, чтобы их восстановить, у меня не было понимания, восприятия и осознания, как они должны прийти. И у меня был такой достаточно сильный страх, и я себе как бы их, вот, вот это, вот, насколько я могла, я отодвинула этот процесс. И только совсем недавно я осознала, то есть я уже не раз говорила в эфире, что такое зубы. Когда мне говорили, что такое зубы, это же есть, это же жевать. Ребят, зубы, это а когда вы находитесь на сухих днях, вы, наверное, сможете увидеть, ну, у меня, может быть, не сможете, потому что, во-первых, камера, хотя она без фильтров, без всего, вот эти вот клыки, которые есть, у едящего человека, они желтые. Неважно, он был на сухих днях, еще что-то, как только он поел, клыки пожелтели. Это физиология, это физиология кости. Я не знаю, как правильно сказать на медицинском языке, но это действительно есть, то есть я разбиралась в этом, это действительно есть. Это первый момент. Второй момент. Когда вы находитесь на сухих днях, причем очень четко нужно понимать, что на сколько сухих днях, то есть у нас есть микротрещинки в зубах, которые еще не доходят до кариеса, например, да? Я, если честно, вообще не понимаю, что такое карри, что такое что, потому что, ну, вот как-то немножечко я упустила, видимо, этот момент, слава богу. Вот, но могу сказать, что вот есть микротрещинки на зубах, которые, когда вы находитесь на сухих днях, у вас получаются микробы на сухих днях, они активируются, и чтобы им максимально себя Жизнедеятельность свою увеличить, они начинают есть, есть все вокруг. Есть, начинают вот этот вот воспаление, да, или как это сказать? Я не знаю, что такое вот эти вот трещинки, когда. И ä, они, получается, за счет того, что они съедают друг друга, вот эти вот микротрещинки, они.. Э, как сказать-то, вот, вот, вот в этих микротрещинках на сухих днях активированные микробы, они съедают те, которые были на еде, и за счет этого, которые были на еде, после этого они как бы каменизируются. И микротрещинки, если вы даже пойдете с микротрещинкой до стоматолога и после, они абсолютно затягиваются, они точно затягиваются, и у вас получается цельный зуб. Но это только первый этап. Когда вы начинаете облегчать свое питание, то вы начинаете, как я уже не раз говорила, что вот эти вот зубы, когда они говорят, для чего эти зубы? Зубы, когда мы находимся на длительных сухих днях, если мы делаем говорим определенные вещи, мы чувствуем вибрацию зубов. Мы чувствуем вибрацию, которая идет от зубов. И как раз про эту вибрацию на ретрите я расскажу, что такое вибрация зубов и как ее почувствовать. Что такое вибрация от зубов? Я на одном из эфиров не так давно да, говорила, что в наших словах есть скрытый смысл, вернее, он открытый, но сейчас для нас скрытый. Изначально он был, конечно, открытый. Есть смысл, который идет на а, вибрации ДНК. И Вибрация ДНК – это наша вибрация. И когда мы говорим правильно... Как сказать правильные слова? Когда мы говорим истинные слова неправильные правда или правда неправда правда кривда да это немножечко про другое мы с вами сделаем потом эфир когда мы говорим истинность у нас идет вибрация от истинности у нас идет вибрация земли когда идет вибрация земли то тогда у нас идет восприятие Смысла нашим аватарам. Понимаете, насколько это глубоко? И когда говорят мне, пишут, что а, как только мы познаем, как у нас чесались десна и начали вырастать зубы, как только мы вспомним тот вариант детства и у нас начнут возрастать зубы, я на сегодня, если я раньше это могла бы допустить, да, то сейчас я это четко вижу, прям вижу, ребят, что это не так. Наши, наши зубы нужны для вибрации. Если мы не начинаем познавать через истинные слова вибрации нашей Земли, то зубы, как вибрационный аппарат, нам не нужны. То есть невежественным людям зубы не нужны, потому что они изначально невежественны. Это касается и ко мне. Это я не говорю, что там посмотрите на беззубых, они вот такие вот дебилы. Это касается и ко мне. Почему ко мне это приходит? Потому что, чтобы это реализовывать. Это говорит о том, что как только мы не понимаем суть всего, что есть изначально из земли, изначально для нас, если мы не хотим это осознавать, зачем нам познавать точную вибрацию? Потому что вспомните, если вы коснетесь любой истории, абсолютно любой, которая еще на сегодняшний день есть, и ее можно познать, то вы четко поймете, что изначально о, короли, королевы, там еще что-то, у них было благородным тоном быть без зубов быть с гнилыми зубами, быть без зубов, потому что это, это говорилось о том, что у них есть сахар, они весь, все такие благородные и дорогие, и у них есть то-то и то-то. И после этого, когда они были без зубов, периодически они все были практически без зубов. Кто-то один, как, там король Франции без одних зубов, король Германии без других зубов, король России без третьих зубов. И... От того, что нет зубов, мы все с вами прекрасно знаем, когда нет зубов, дикция у нас меняется. У нас меняется дикция на ши шу, ши, ша. И в зависимости от этого у нас искажается наше истинное знание через слово. Почему через слово самым последним наказали все прописать, которые были при дворе, я, правда, ребят, не знаю правильно, как их зовут, потому что у меня это на сегодняшний день не книжные знания, но я думаю, что у меня еще будут книжные знания. Но пока это те знания. Прописали, наказали прописать тому, кто заведовал, не знаю, как сказать... Ну, ученым, при дворе ученым, так скажем, да? Вот при дворе ученые, если вы даже поднимете э, какие-то писания, при дворе, самые, э, самые долгожители были эти ученые, потому что ученые захватывали как минимум три поколения царей. Почему ученые захватывали три поколения царей? потому что они настолько были увлечены, это действительно были ученые изначально, которые настолько были охвачены вот этими вот учениями, передачи от Земли к аватару, к русам. Настолько они были увлечены этим, что у них не было времени. Во-первых, они никогда не баловались сахаром, потому что в смысле баловаться сахаром. Для них, для них этого не было. Они могли передать друг другу именно тот, тот шифр земли, который есть в априори. Вот, это первое. Во-вторых, они, они почему были в трех поколениях царя? Потому что у них не было за, за их... Вот этим вот незнаниями, а их вот этим вот увлечением, за их хобби, у них не было времени столько кушать, сколько бы хотелось. У них не было времени столько спать, сколько спали обычные люди. И когда они это минимизировали, когда это писалось в Писании, что э, спать ученому, э, что ученые спали сколько если бы, Я не помню, как эти учения назывались, правда не помню, но мне встречались летописи, в которых было написано, что ученый, если ученый спал в, в неделю 4 часа, то это был не ученый. А что такое была неделя? Неделя это не 7 дней, как мы при, привыкли говорить, что 7, неделя это 7 дней. Неделя это было э, воскресенье, воскресенье это отчет был недели, то есть не за неделю 7 дней, а воскресенье это было неделя, это был тот день, когда э, позволялось отдохнуть, и именно, именно это воскресенье звались неделя, как-то называлось недель или как-то еще, вот. Это был единственный день, который мы сейчас называем воскресенье. Это не 7 дней, понедельник, вторник, всегда четверг, пятница, суббота и воскресенье. А это был именно единственный день. И когда говорилось в писаниях, что если ученый спал 4 часа в неделю, то есть 4 часа в воскресенье, один раз в неделю его не считали ученым. Понимаете, какой был сон? Я уже не говорю о питании. И в этом промежутке неделя, то есть неделя – это неделя завершалась, неделя – это завершалась воскресеньем. Воскресенье, воскресенье – это не цикл 7 дней был изначально. Вот. И, и когда говорила что 4 дня – это не ученый, то есть он не достиг тех, а, тех знаний, которые возможно получить другим путем. То есть представляете, сколько это было? Это в течение как минимум нескольких дней должно быть максимум 3 часа. Максимум 3 часа. Я уже не говорю о питании, потому что изначально питание считалось раз в 41 день. Чтобы познать истины чего-либо. И питание это было не какое-то там сыроеческое, не какое-то еще. Это перешло питание к монахам. К монахам перешло питание. Что такое перешло питание к монахам? Когда нам сейчас говорят, что монахи ели рис и финики. Это не говорится о том, что они ели сыр и финики. То есть они через 40 дней запускали слюну, чтобы вычистить то, что в них накопилось через 40 дней. Что такое запустить слюну? То есть, когда мы чувствуем, что есть очень жесткая слизь, которая запустилась в нас, мы, вернее, монахи, они ели несколько рисинок. Когда они рассасывали рисинки в течение какого-то раз в неделю, раз в две недели, когда они рассасывали рисинки, рисинки абсорбировали на себя всю слизь, которая скопилась за определенное время в нем, и они выводили. Что такое съесть э, финик было для монахов? Это э, полностью рассосать в полости этот финик, и финик запускал всю иммунную систему, и сердечный клапан начинал действовать по-иному, прочищая весь организм, который не кушал столько-то э, количества времени. Понимаете, как нас обманули? Это вообще не про то. Кушать рис, когда говорят, вот даже монахи кушают рис, как мне говорят, даже монахи кушают рис и едят а, и, финики. Это не про это, ребят. Это про другое. И когда мы говорим про зубы, это не про то, чтобы их вырастить вновь. Если вы не готовы познать, что вы готовы передать, шифр передать, звук передать, передать, те эмоции, эмоции, не, э, э, ч, эмоции и чувствования через звук другому человеку, то зубы у вас, если вы истинно готовы передать знаниям, те истины, которые есть у вас через звуки, через зубы, то они у вас не, либо никуда не денутся, либо обновятся. Если мы говорим с вами о том, что мы готовы передать звуки, либо а, если мы говорим о том, что мы готовы просто просто принять зубы, потому что мы не кушаем какое-то время, для чего вам эти зубы? Чтобы что? Чтобы быть красивыми? Чтобы кому-то понравиться? Ну, не знаю, ну, принимайте себя такими, какие вы есть. Не можете принять, начинайте кушать. Можете принять, начинайте там какой-то другой свой процесс. И когда мне то же самое говорят, что почему такой вот замечательный человек, он, например, там, э, вот великолепные люди, я сама знаю великолепных людей, вот они, например, умерли от рака, вот они, например, умерли от того-то. Ребят. Давайте еще раз проясним, что у нас есть очень много аспектов, и я сейчас с этим абсолютно четко сталкиваюсь. То есть есть аспект один, есть аспект другой. И я еще раз повторяю, что я в первую очередь, когда, когда вам говорю, это я говорю о э, своих промахах, да, не о ваших ни в коем случае, о своих промахах, я начинаю делиться с вами тем, что, что во мне, я, я, когда я прочувствовала, что во мне этого нет, что во мне, мне нужно это воспринять что мне нужно это подтянуть. Но э, я настолько невежественна, я настолько не знаю вот этих вот аспектов, что я их воспринимаю только через то, что мне приходит сверху. Если бы мне пришел человек и сказал, что есть вот через это путь, через это путь, через это путь, через это путь, то я бы начала их исследовать, и мне бы было намного проще. Мне бы было намного проще, что это и как понимать. То есть из, изначально я, например, Несколько месяцев назад даже не знала, что такое русское слово. Ну, как бы я увлекалась когда-то русским языком, да, но я никогда не думала, что именно русское слово, оно выведет именно на конфигурацию звуков, которые при, приведут к зубам, которые приведут uh, к иной плотности самого себя, для того, чтобы познать себя тем, что ты был изначально, и что такое вообще все на свете. Потому что нет, на самом деле, не... Вообще очень многих вещей, очень много слов, которые мы привыкли в обиходе, да, их не существует. Их не существует в том контексте, в котором мы привыкли их знать. И когда мы это начинаем понимать, это настолько глубоко, это настолько... это настолько целенаправленно нас либо вверх, либо вниз, мы не можем оставаться на одной ячейке, мы не можем оставаться на одном уровне, потому что, потому что мы такие замечательные, потому что мы вот на, на сегодняшний день не дошли, да, это не может быть, то есть нам отведен определенный период времени, да, и как э, в электронной игре, как, я не знаю, как, в какой игре, если мы доходим до определенного уровня, нам дается бонус. И когда мы говорим, когда мне говорят, а почему вот этот человек не смог дойти, вот он был такой замечательный, он дошел до определенного бонуса, но чтобы его сорвать, нужно идти следующим путем. То есть нужна настолько многогранность, чтобы и туда, и туда, и туда. И наши предки это могли. А мы, к сожалению, настолько невежественные, что мы можем, к сожалению, только либо одним путем, либо двумя, либо тремя. И вот мы такие, если мы уже идем, если мы идем одним путем, мы уже считаемся профессорами, мы уже считаемся какими-то знающими людьми. Понимаете, в чем беда то у нас? А наши предки были знающими во всех областях. И когда мы говорим, вот это вот замечательный человек, ну почему он ушел, ну почему у него скосила его эта болезнь, ну почему вот так вот, он столько блага нес, да, однобоко. И я это сейчас чувствую четко, четко по себе. То есть если я сейчас вам не передам какие-то знания, вплоть до того, что на ретритах, да, вплоть до того, что на ретритах, если я вам не передам какие-то знания, я буду развиваться однобоко. Мне нужно вот всяко развиваться, чтобы передавать, передавать, передавать вам знания. Потому что не передав знания, я не обновлюсь новыми. Понимаете? И э, когда мы говорим, что о каком-то одном знании, его не существует единого. Оно настолько многогранно. Если мы говорим про зубы, это звуки. Если мы говорим про э, эмоции, это чувство, это абсолютно другое. Мы всегда путаем эмоции и чувства, потому что чувствования, они истинные, они глубокие, а эмоции они поверхностные, они. И когда мы говорим, что, ой, я поел, потому что чтобы получить такую-то эмоцию, это все поверхностное. Если вы готовы идти глубже, это нужно чувствовать. А чтобы чувствовать, это нужно вот залазить туда. Если мы говорим про кожу, то это не говорит о том, что э, мы готовы там, ну вот на сыроедении там кожа обновляется. Вот у меня сейчас вот кожа, вот она вот, вот, вот вы сейчас видите, без всяких фильтров, потому что она, э, вот она вот такая, просто какая есть. Лучше она, хуже она. Это не важно, ребят. Какая разница, хуже она или лучше? Это тот. Э, тот барьер, тот забор между меня внутренней и меня э, наружней. Понимаете? Если во мне выскакивает какой-то э, прыщик, выскакивает еще что-то, это говорит не о том, что я съела что-то не то. Это не говорит не о том, что я подумала что-то не то. Это говорит о том, что готова ли я какой-то нюанс воспринять так, как есть во мне как есть снаружи. Если мы говорим о, о волосах, да, вот они вот волосы, вот они волосы. Это не говорит о том, что вот у меня волосы стали лучше или хуже во время того-то или того-то. Это говорит о том, что готова я воспринять какую-либо информацию, то есть лысые или абсолютно готовы воспринимать информацию только они готовы воспринять информацию без приукрас а готовы ли мы воспринять эту информацию без приукрас готовы ли мы воспринять ту информацию которая есть в нас мы же готовы ее красить мы же готовы ее подстригать и когда говорят что о длинные волосы это вот наше все не всегда ребят есть люди абсолютно оголенные, абсолютно лысые, которые абсолютно готовы принять тебя любым таким, какой ты есть, которые готовы принять тебя любым таким, какой он есть. Когда мы говорим про ногти, когда мы видим на красивых людях красивые ногти, красивые на женщинах, женщины ухоженные ногти, красивый маникюр, это не всегда говорит, что они не могут себя воспринять как-то без маникюра просто они есть в социальном статусе но когда они убирают маникюры что остается на их ногтях всегда ли они здоровые всегда ли они без щербинок всегда ли они такие какие есть просто такие есть как они есть когда мы говорим что готовы принять себя такими какие мы есть там без какого-то бог ботекса да? когда они там говорят какие у тебя губы они мне просто такие. И это не говорит о том, что мы себя не готовы как-то принять. Это говорит о том, что мы готовы ли мы себя показать перед другими, какой я есть на самом деле. И когда меня спросили, а можем ли мы отрастить зубы, да. Абсолютно можем. Только после того, когда мы поймем, а что мы вибрации зубов готовы передать другому, иному другому. Готовы ли мы передать тот смысл, который есть в нас? Я есть смысл. Если мы готовы передать, мы это передадим. И на ретрите, который у меня будет 31 марта, я сделаю акцент на зубах. Что мы готовы передать и как мы готовы передать. И у нас будет целый день, когда мы будем чувствовать вибрацию. Когда мы прочувствуем вибрацию всех зубов, когда мы проймем, поймем, насколько мы готовы передавать эту информацию, вибрацию Вселенной через слово, когда мы не знаем даже в слове, что такое брак, что такое брык, что такое супермаркет, да? это все наши слова, что такое бук. Мы же все думаем, что это иностранные слова. Это все слова наши. Просто кто-то их произнес неправильно. И именно про это я буду рассказывать на своем ретрите. И про это, и про волосы, и про кожу, и про внутренность самого себя я буду рассказывать на своем ретрите. Потому что, ребят, мне нужно передавать знания дальше, чтобы идти дальше умой. У меня их столько накопилось, и мне это очень нужно передавать. Если вы готовы приехать, если вы готовы поменяться, то я готова вас принять с огромным, огромным удовольствием. И это правда. Мне не важно, сколько это будет. Один человек или два человека, правда, не важно. Либо это будет 30 человек или 50 человек, мне не важно. Мне важна ваша готовность. Я туда приеду даже из-за одного человека. Потому что если один человек готов был приехать туда для этой информации, значит, это абсолютно верно. Я никогда не буду отменять свои ретриты из-за того, что мало людей. Потому что мои ретриты предназначены не для получения денежных средств, а мои ретриты предназначены для того, чтобы передачи информационных знаний тому человеку, который готов их получить. И это очень важный аспект. Поэтому, ребят, я, я вас жду, чтобы передать знания и по зубам, и по волосам, и по коже, и по самому себе. Потому что их настолько много, и я, конечно, пытаюсь это все передать, я пытаюсь передать это через эфиры, но когда я начинаю говорить, я понимаю, что я этого сказать не могу, этого сказать не могу, этого сказать не могу. Не потому, что я не хочу, не потому, что мне нужно это материализовать, а потому, что не каждый может понять это с тем смыслом, который я передам. И я это очень четко прочувствовала, когда мы были в послед... вот в, ЛО, в предыдущий марафон, и когда я начинала говорить, мне казалось, что я вообще все говорю понятно. И когда мне ребята начинали задавать вопросы, задавать вопросы, о которых я даже помыслить не могла, я понимаю, а что у них в голове, когда они не задают эти вопросы? Что у них в голове, когда они начинают додумывать то, о чем я даже предположить не могла? Это получается истинно глухие телефончики. Это получается не то, не про то, не про истинность, а про эго до да знания самого себя. Поэтому, ребят, приезжайте, возвращайтесь к себе. И как только вы возвращаетесь к себе, у вас нет уже того вопроса, а что я буду делать потом? А что будет, если вот это? Неважно, если вот что. У вас не будет этих вопросов, я вас уверяю. У вас будет просто путь. И он будет настолько благостным, настолько истинным и настолько путем к самому себе. Ребят, мы идем к самому себе. Откиньте время, откиньте финансы, откиньте возможности невозможности. Просто позвольте быть себе. Если у вас по каким-то вопросам не получается это на данный момент, и если вы по каким-то критериям хотите выбрать меня, то я вам могу сказать абсолютно точно, что после этого ретрита вы никогда не будете прежним, потому что ваше мировоззрение оно повернется просто на 360 градусов. Потому что у меня оно повернулось, оно поворачивалось у тех ребят, которые есть. А сейчас у меня знаний еще больше. Я готова их передать. Мне это очень нужно. Нужно вам передать. Ребят, я вас всех обнимаю. И будет следующий эфир. В закрытом клубе будет завтра эфир. И будет эфир в четверг. Будет на, в зуме и на канале Автополстар. Я вас всех жду, жду ваших вопросов. Я вас, конечно же, всех обнимаю и, конечно же, очень-очень жду. Настя, тебя тоже. Жду. Все. Всего доброго, ребят. Всех обнимаю.